Снова ну, всем привет, ребятки, смотрите, правим руку, была инервация вот эти пальцы, выйти, эти, немело, да, тут все? Да. Вот это вот грудной уже отдел, первый, второй э, грудной позвонок, это седьмой, шестой э, шейный позвонок, и вот это пятый шейный позвонок, mm -hmm. как правило, вот от них идет нарваться. один верх идет сверху, тут надосный, и вот так идет, а другой снизу, вот там, по той стороне идет. Отпускайте руку, то самое главное, понимать, когда вы полностью будете расслаблены. Не тот эффект, первый раз был. Да. Первый раз, да, было покрытие. Да, сейчас вы готовитесь. С... Да, сготовились. Да, первый надо делать такой отвлекающий маневр, чтобы а вот здесь локоть, а. А, а, а, а перелом Он, он да? переломом и эти. А, даже шрамом тут. У меня про эти конструкции были. Да, да. да, то есть я его предвою. А, полностью можете выполнить? Наверное, не знаю. Ладно, тогда не будем. Да, я... очень страшно. Ну это как давно было? Это год назад, в двадцатом году. Или двадцать первом. В общем. В двадцать первом. В двадцать первом. Ну, в общем, год прошел уже. Наверное. Год, год прошел. Ну, Я просто слышал, как они хрустели. Страшно, да? да? Теперь вставайте вот туда. И сами расслабляйтесь. Ничего не делаем. Ага, ручки висят, висят, висят. чуть-чуть подчеркиваю да угу. Оп. Оп. О. теперь вот сторону полшага вот во всех проекциях так да, вот мы управляем плечевой сустав увидели слышали угу. к сожалению жалко что вам а сюда, чуть -чуть вышли из кадра так, к сожалению жалко что вам не слышно но тут идет такая мануальная правка и ключицы и лопатки и плеча и еще оба так и вот тут вот, да. вот из этих позвонков они сжимаются и пережимают вот эти нервы yes. поэтому сейчас мы их разожмем вот так вот берите замок я буду проникнуть сюда И плечи расслабьте. Слагаем, слагаем плечики. Во, вы хорошо заваливайтесь на меня. Как в руках маке, провисайте так. Выходите <свят> <свят> в себя. Да нет, мне нормально. Ну, Можно повысить чуть-чуть <свят> руки. И, вот вот. и большие пальцы раздвинули. Угу. Сейчас сначала в этом положении. И еще раз на меня заваливаемся. Потянем, потянем. И вылупим. <свят> это хруст. Ху, хорошо. Pero... <сех> не ожидала, да? Мне очень хотелось, чтобы хрустили Вот. Прям... Все любят хруст. А те, а. кто не любит, они просто не принимают. Чего они теряют, да? <сех> так, ну давайте еще клубной отдел. Опять также руки. Поднимите пониже. Большие пальцы вместе. Пониже, пониже, пониже. И скручиваемся так по одному позвонку. Вперед, вперед, вперед, вперед. Чуть боком разворачиваемся. И расслабляемся. О. <связи> О. Вот так большие пальцы расставьте И смотрите в потолок Все, <связи> назад О. И теперь вот эти вот косточки тоже поставим на место Главное, чтобы расслабились Дались впечатлением. Мост <связи> вот, да? Нет, может, Но не слышно можно, да? хруст просто слышала. Еще, кстати, теперь уже не даетесь. Угу. То есть происходит только тогда, когда мы полностью доверяем друг другу. А, вот ой, так. хорошо. Ой. Отлично, ставьте нам лайки, покажите, как нам понравилось. До новых встреч, друзья.